Все началось довольно просто. Играл, значит, я в рейтинге, прыгал, бегал, как сайгак, и на секундочку задумался. Блин. Может, хватит сливаться почем зря? Может, стоит свои передвижения сделать более продуманными и тактичными? Хм, а почему бы и нет? Заодно и новый видеофильм подготовлю. Здорово, мужские мужчины! Ультра-полезный материал для ребят, которые только-только познают колдушечку. Ну и Олдичем тоже будет на что посмотреть. Куда же без этого. Сегодня мы поговорим о передвижениях и о самых полезных мувментах. Начну я свой сказ самых полезных простых и закончу продвинутыми фишками. Но пока я не начал этого делать, ты только посмотри. Вот тут не хватает твоей подписки, чтобы дойти уже наконец до 100 тысяч, отец. По брата-братски шабани, подписку и всю вот эту всплывающую движуху. Это же easy сделать. Заранее тебя благодарю за это. А еще чуть не забыл сказать: в этом фильме конкурс на 10 боевых пропусков будет в честь 85 тысяч. Так что обязательно в нем поучаствуй. Переходим сразу к делу. И самое простое, чем пренебрегают пользоваться не самые опытные игроки так это приседание. Да, ты не ослышался приседание. Раньше активно я не мог их использовать в бою из за особенностей и несовершенство своей прошлой раскладки. Я это понимал и специально решил добавить еще один палец в свой геймплей. Если что, я играю на iPhone XR в 5 пальцев. Посмотри на мою раскладку, она также подходит и для игры в 4 пальца, если кнопки чуть сместить верхние. Так вот, господа, давайте не будем строить иллюзии и подумаем, кто мобильнее будет в передвижениях? Человек, который играет в два пальца или человек, который использует 4 или больше? Ответ, конечно же, очевиден, если ты просто любишь почилить в сетевой игре после работки, то можешь не напрягаться. Ну а если ты играешь в рейтинг и хочешь взять легенду то рекомендую научиться играть хотя бы в три пальца чтобы не быть мертвым грузом для своей команды так вот отец Обязательно взаимодействуй с небольшими укрытиями на картах, чтобы твоему противнику было максимально неудобно вести по тебе огонь. Стоп, стоп, стоп. Кстати, мужики, а вы слышали об онлайн игре про Россию на телефон? Матрешка – это бесплатная ролевая игра с открытым миром на андроид, в которую ты можешь играть даже на самом слабом телефоне вместе со своими друзьями. Здесь ты можешь стать мистер гопником, сотрудником полиции или президентом. Также ты можешь открыть свой бизнес и стать самым богатым в области. Прикинь, тут даже есть скин на Моргенштерна, но помни, только тебе решать, кем ты хочешь стать. Гоняй на крутых тачках, тюнингуй свое авто и становись крутышом на районе. Не забывай, кстати, и хобби выбрать, рыбалочка и охота тоже здесь имеются. В игре есть голосовой чат, который поможет тебе полностью погрузиться в процесс. Прямо сейчас, открывая Play Market или App Gallery на Huawei. вводи матрешка RP и качай лаунчер после этого запускай приложение и нажимая кнопку играть чтобы докачать нужные файлы далее вводи свой игровой ник и жми кнопку играть еще раз вот и все теперь ты в игре а если еще нет то ссылочка заждалась тебя в описании и еще кое-что если прямо сейчас ты зайдешь и введешь мой промокод, брат, брата брат то получишь ламбу хуракан и 30 тысяч рублей Скорее, брата-брат, количество ограничено. Следующий мувмент многие знают и активно используют — это стрейф. Есть несколько разновидностей. Вообще, стрейф — это движение в сторону при прицеливании или при выстреле. Также есть контр-стрейф, выполняется он очень просто. Сначала ты идешь в одну сторону, затем резко начинаешь двигаться в обратном направлении. Частоту таких вот контр-стрейфов в перестрелке конечно лучше увеличивать, чтобы по вам было сложнее попасть. Следующий трюк называется шолдер пик, он нужен для того, чтобы прочекивать позиции. По сути это тот же самый стрейф, только его задача собирать инфу о противнике. К слову, со стороны противника он выглядит вот так на него достаточно сложно. Есть и посложнее трюк, называется Jump Strafe. Но чтобы его выполнять, нужно интуитивно понимать тайминги, когда прожимать кнопку прыжка. Довольно редко я, конечно, встречаю такой мув, но он все-таки есть. Далее, любимый многими фишкарь это подкат с входом в режим прицеливания. Очень полезный мув, когда нужно запушить локацию. Твоя моделька становится в разы меньше на какое-то время, к тому же она еще и в движении. Я считаю, что это главный эффективный и эффектный мув, которому нужно обязательно тебе научиться. Если вдруг ты не умеешь это делать. Есть в колде трюк, который многим не нравится и от которого у многих горит седлом. Это конечно же дропшот. Давай сразу поговорим о плюсах. Самый главный его ништяк это то, что вы уходите с линии огня противника в положении лежа. И врагу нужно будет дополнительно до вас доводиться. Но минусов гораздо больше. Например, попасть вам в голову будет проще, так как она будет на переднем плане. Еще вы некоторое время будете скованы в подвижности когда лежите. И, скорее всего, вас заберет кто-нибудь другой, если вы не подниметесь. Сразу хочу ответить на будущие комментарии насчет дропшотов. Смотрите, это movement который есть в игре и, следовательно, им можно пользоваться. Люди же носятся по картам с саблями в колде. Хотя, вроде как, по идее, нужно пушечками стреляться. Так вот, если кто-то не умеет его делать, но горит от того, что его делают другие, я немного не понимаю, в чем проблема. Научитесь тоже его выполнять и будет вам счастье, ведь это элемент, который есть. От этого никуда не деться. Лично я его юзаю по обстоятельствам, ибо минусов у него больше, поэтому тут главное не перебораживаться. Следующий элемент довольно тяжелый и в два пальца его вряд ли получится использовать. В общем, мы делаем стрейф, попутно спамим кнопку приседания и стреляем. Похожий прикол, очень сильно распространен в мобильном пабге и его там юзают на полную катушку. Если честно, в рейтинге я забываю его применять, хотя фишка достаточно сильная, чтобы перестреливать противника. Обязательно черкани мне в комментариях, если юзаешь такую штуку, ну или по крайней мере попробуй это сделать? Не могу обойти стороной такой мув, как Prefire. Все вы его, конечно же, прекрасно знаете он тесно связан с преаимом. Постараюсь рассказать что это такое. Во-первых, нужно знать карты и места возможного появления противника на той или иной местности. Преаим это когда ты наводишься прицелом как раз таки на такое место и в связке с префаером это дикая имбень. То есть сразу готовишь свой прицел на определенную позицию. Поначалу сложно это все проворачивать, когда не шаришь за карту, но все приходит с опытом. Теперь я хотел бы поделиться с тобой логикой или можно сказать правилом передвижения по карте. Немножко нужно включить воображение. Данное правило я, пожалуй, назову правилом одной стены. Давай представим, что у нас есть четыре стороны, или стены. Это перед, который мы видим и контролируем, а также есть левая, правая стена и, конечно же, задняя. Это наша спина. Всю игру мы не сможем крутиться на 360 градусов, чтобы законтрить все эти стороны. Поэтому лучше всего вход как раз таки пустить данное правило. По карте нужно передвигаться так, чтобы хотя бы одна слепая сторона была закрыта. Например, как тут, на карте Нью-Таун. Я знаю, что справа от меня никого не будет, ибо там текстура. Получается, у меня остаются две слепые зоны, но и с этим можно без труда справиться, оставив лишь одну. Чтобы это сделать, нужно еще в голове держать местонахождение твоих союзников и куда прокнул респаун. Логично же, что по идее, в спину меня тут никто не обойдет, ибо респ за нами. Если даже это и будет, то я сначала увижу иконку гибели своего союзника, что дополнительно меня предупредит о надвигающейся угрозе. Главные ошибки игроков, да и мои в том числе, не соблюдение такого вот простого правила. Старайтесь избегать больших открытых пространств без укрытий. А если это сделать проблематично, тогда играйте с дымами. Данная бросалка не на время отрезает небезопасную зону. В идеале, конечно, играть за укрытиями, которые перекрывают сразу две стороны, но обычно такие места сразу контрятся. Ты, наверное, уже давно заметил, что карта у меня перенесена на самое видное место. Конечно же, это неспроста. Благодаря этому я могу быстро читать обстановку в бою и о чем-то уже задумываться. Вообще, сделай правильный акцент на расположение карты, ибо она дает очень многое, если с ней правильно взаимодействовать. А теперь самое вкусное и это конкурс на 10 боевых пропусков в честь 85 тысяч на киноканале. Все просто, брата-брат! Зашибай кулакич и обязательно пиши в комментариях. У меня сейчас. А дальше свой ранг в сетевой игре, на котором ты сейчас чилишь. Не забудь быть подписанным на этот киноканал, иначе бот-рандомеза тебя не зарегает в конкурсе. Итоги, как обычно, я скину в свой Телеграм-канал. Кстати, скоро новая часть проверки сборок от подписчиков. Можешь туда присылать свое творение. Ну все, я угнал-погнал. Это был Огнецкий.